Всем привет! С вами Даник. Вас приветствует канал КДФан. Это уже четвертая часть обзора клеускриптов скриптов для GTA Как я обещал, третья часть. Я четвертый обозреваю скрипт под названием Фраг Киллер. Он убивает людей из фракций. Короче, команды вот такие: КМД, из банды, вот команды людей из банд, команды мафий, команды госников, ПД. Можно бить армию. И обычные левые ну байкеры, мажоры, которые в скине прикольным И бомжи, которые в скине бомжа. Фраг киллер. И тут офф, обнова, но на ней работает что-то анти... анти фраг киллеры. Короче, есть инфа кмд. Это уже ком... описание команд фраг киллера. Ставим на паузу и читаем. Давайте купим уже дигл, чтобы протестить. Этот клеоскрипт замечательный. Куплю целых три, две тысячи. Вот. Итак, выходим и ждем игроков. Кстати, я хочу бомжей. Пишем бомжи. Так, отмена. Так. Бомжи. Там... Говно серое, что он пикап тупой серый? И все, ищем бомжей и. Я продолжаю. Раз, yeah, два, yeah. три. Смотрите! Я убил! Я убил! Он просто убирал с оружия, но я успел убить. Ма. Бомбуши, давайте, этого. Нет. То есть КМД посадим? Нет, спасибо. нет, только я ПДшника нашел и мы его убили с вашего чита. Короче, еще раз ищем кого-то ПДшника и все. И Короче, я убиваем же так. Подошла. этих Мусоров, но ну, не нашел. Я угрохал 20 минут времени своего реального. Так. И мини-спойдер. В пятой части я буду образовать клево, который у меня есть ДМЗ. А в шестой буду образовать. Гудмот, который активируется на insert. Короче, всем удачи, всем пока. С вами будет Даник. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.